Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радаст, и я вызываю вас на дуэль. Ну, ладно, не совсем так, но вызываю на беседу, а тема нашей беседы будут дуэль. Хорошая, по-моему, тема и органично вытекающая из того, что у нас тут две недели назад как раз было. Кто прозевал выпуск про дворянство, второй шанс даю вам ссылкой. Значит, давайте сразу поделим дуэли на несколько больших групп и будем их обсуждать раздельно. Это дуэли боевые, куртуазные и судебные. Боевые дуэли, самые простые, но от того нисколько не убавляющие в важности, а возможно и самые важные из всех из них. То есть есть у нас какой-то некий конфликт, возможно весьма масштабный, типа битвы, армии. И с каждой стороны есть какие-то вот ее части, которые хотят свести этот глобальный конфликт к локальной схватке. Желательно, конечно, вообще один на один. Сходятся большие армии, дерутся генералы, или там главные танки, или, или вот вот битва уже началась, идет там мочило во всех против всех, а наш главный герой видит в гуще противников главного злодея, съевшего его собачку, изжегшего его хату, выделяет его в этой гуще, рвет всех на своем пути туда, и сходятся вот они один на один. Такое любят больше фильма показывать, потому что, ну, потому что это, черт возьми, красиво. Еще популярное клише здесь, что проигрывающая сторона или даже уже проигравшая и отступающая армия и вот кто-то один вызывает со своей жертвой задержать погоню и дать остальным уйти. Или наоборот. Там. Первой инструкцией защитникам идет биться против всех атакующих, но если командир видит, что там какой-то особый персонаж атакует, то он меняет указ и велит всем разойтись в стороны и дать ему побиться с ним один на один. Наверняка еще там десяток разных версий такого клише есть. Ну и такого шаблона. Как бы я не ставлю себе целью все вам их озвучить. Но отмечу главное. Это не просто удачный ход для тех, кто снимает фильмы и пишет книги. А это замечательная сцена для любого из нас, кто занимается настольными ролевыми играми. Во-первых. Если даже в сеттингах с ну, более-менее такой ровной расстановкой сил, когда победа одной из сторон основывается на одной-двух незначительных деталях, последствиях хорошей подготовки или удачного тактического выбора, или просто удачи, то в сеттинге фэнтезийном... А, настоящие ролевики играют только в фэнтези, об этом я много раз э, уже упоминал. Так вот, в сеттинге, в сеттинге фэнтезийном в широком смысле Дуэль может оказаться единственной жизнеспособной стратегией. Если против вас есть там какая-нибудь там орда орков и один из них, из нападающих, Саурон, то против него как минимум нужен и Исилдур. А если там Супермен, то как минимум Бэтмен и так далее. Просто так толпой обывателей с палками его не затопчешь и даже не задержишь сильно. Ему действительно все равно, двое там их или две тысячи. Нужен кто-то соответствующего калибра. Все остальные должны отойти в сторону и не мешать, потому что если они вмешаются, то они просто пожертвуют собой абсолютно впустую. Во-вторых, именно для настольной ролевой игры это тоже здорово помогает как бы вернуть фокус внимания туда, где ему положено быть. Все эти глобальные катастрофы, войны, прочие масштабные пакости — это хорошо, но это по большому счету фон. Можно сказать, что вы сидите в таверне, можно сказать, что вы стоите возле водопада, можно сказать, что вы бежите по полю битвы. Возможности обсчитать каждого однохитового моба и то, как вы его побеждаете, у живого ведущего нет. Это вам не Диабло какая-нибудь или там еще какая-то бродилка на компе. Парочку может быть и можно, но явно не сотни и не тысячи и по, по упрощению тоже тут глобально вам не помог. Да, можно выдумать, как одним броском узнать, сколько там хитов потрачено на уничтожение десятка врагов. Ну или тысячи от размаха от, от, от вашего зависит. Но дальше что делать? За десятком другой десяток. За тысячи и десять тысяч. Всех кубиками не закидаешь, чтобы было весело. А чтобы было хорошо и весело, нужно отдать фону фонова, а на первый план вывести, ну, что-нибудь подходящее. Скажем, битву один на один с топ-файтером супостатов. То есть дуэль. Значит, это дуэль номер раз, боевая. И дальше идем к дуэли куртуазной. Это поединок такой по обсовым правилам. Обязательно между равными, оба. Участника обычно благородных крови. Исключений было очень мало. Дуэль такая происходит по взаимному согласию, которое достигается в ответ на вызов. Но и вызов на дуэль никогда не является первым событием в цепочке вот значимых событий. Это всегда опять-таки ответ на что-то, ответ на оскорбление. Соответственно, если вызов на дуэль идет от высшего к низшему, это значит, что низший этого высшего оскорбил до этого своими действиями. Но в нормальном сословном обществе, снизу вверх, pardon, это не оскорбление, это ну, фактически это нарушение такого сложившегося строя, иногда даже вообще нарушение закона. То есть дуэль как механизм, дополняющий свод законов, не нужна. Нарушителя и так просто должны наказать и поставить на место. Не честь задета, а просто закон нарушен. Ну, губник какой-то что-то там сделал, ну, все, надо его поставить на место. Вызов от низшего к высшему. Значит, что уже высший оскорбил своими действиями низшего. Но так как большая часть таких оскорбительных, по сути, своих действий сверху вниз считалась как бы частью повседневной жизни, то и вызов такой уже сам по себе немного бледнеет и обесценивается. По многим дуэльным кодексам, высший по рангу в такой ситуации мог беспроблемно отказаться от ответа на вызов. То есть, тебе дают вызов, а ты такой, да, иди ты. И все. Все закончилось. Хотя, конечно, если младший офицер вызывает своего командующего офицера, и тот отказывается без достаточной аргументации, то могут быть какие-то косые взгляды, толков не избежать. Как бы нужно иметь объяснение, почему ты отказываешься. Что остается у нас, это вызов между равными, которые должны как бы быть друзьями, но не сошлось, то есть в боевой дуэли вы заведомо, э, два противника находятся по разные стороны баррикад, а здесь как бы они могли бы вот вместе тусить, но вот не сошлось, ну вот. И про это чаще всего по, э, во всяких там романах пишут. Этот на того там глянул коса или девушку увел, или еще что-то в таком роде. И вот уже летит перчатка на пол, а то и сразу в лоб, и дуэль, дуэль, дуэль. Что здесь хочется особо выделить? Значит, Во-первых, пощечина, которыми так изобилуют романы и их экранизации, это не вызов на дуэль. Это как раз оскорбление. Это провокация того, кто не хочет вызываться на то, чтобы вызов все-таки был сделан. Потому что если он не хочет, то тут вот сразу такой вот публично зафиксированный поступок, очевидно агрессивный, очевидный всем факт оскорбления, в ответ на который можно только что, разумеется, вызвать на дуэль. Это может позволить расшевелить кого-то, кто иначе ищет поводов уйти от дуэли, или, скажем, легитимизировать дуэль без объявления настоящего повода. Плюс это позволяет пожертвовать некоторыми полномочиями, которые всегда были на стороне оскорбленного. Скажем, выбор оружия, иногда также выбор с типа самой дуэли, каких-то параметров, дистанции и так далее. Обычно чем глубже оскорбление, тем больший выбор есть у оскорбленного. Потому что если оскорбление сводится к тому, что вот вы сочинили про меня смешную эпиграмму и рассказывали всем, или там запустили мем то там секунданты как бы сами все сделают, а то еще и вообще отменят весь цирк и все. Вообще в крутоазных дуэлях обычно был формат извинения или дуэль. Поэтому и получалось так, что если про вас сочинили стишки, а вы оскорблены, то вам могут достаться просто так извинения и все. Кровавой сатисфакции не будет. А если вы за это в морду плюнули, то тут уже иной разговор. Ну, конечно, если слишком часто в морду плевать тем, кто сочиняет стишки, то про вас будет дурная слава идти в другом смысле. Во-вторых, вызов на дуэль это ответ, а ответ может быть только один. Если у нас дуэль боевая, особенно недоговорная, то есть вот э, идет битва и мы там кого-то вот как бы вызвали на как бы дуэль, вокруг продолжает идти битва, фоном, и мы вот бьемся, но если мы сливаемся, то кто-то другой вместо нас может занять наше место и продолжить как бы битву. То в кол вот в таких куртуазных дуэлях, если уже один раз с кем-то бился, там, за соблазнение чьей-то жены, то сколько бы еще недовольных не было, поезд для них уже ушел. Вот, кстати, и вам еще один повод для пощечин и прочих провокаций. Ранние дуэльные правила... Первый, даже дошедший уже, прямо вот до нас, официальный итальянский кодекс датируется аж 15 веком. А сколько там до него было менее продвинутых, вообще никто не скажет. Так вот, ранние дуэли ⁇ это, в общем-то, самые обычные поединки. Просто вот выбрали оружие довольно часто просто из того, что сразу с собой, поэтому как бы меч или сабля там что, что есть. И все, поехали. Щит есть, давай, Щит, Плащ. Прыжки, финты любые, хоть бокс, хоть сумму, все годится. Чем позже, тем более, это вот все уходит в сторону спорта. И в конце уже там были только рапиры. То есть, это э, рапира это сравнительно безобидное вообще по сравнению с аналогами оружия. И только в одной руке, вторая рука вообще убирается за спину, никакой самодеятельности. Иногда там были правила вообще, что с места сходить нельзя. Вот ты стоишь, сошел, все проиграл ну, ну и как бы... Э, что важно здесь понимать, что в любой точке этого спектра, вот от самого обычного поединка, просто потасовки с небольшими правилами, до такого спортивного фехтования, в любой точке этого спектра фехтовальные умения, да и физическая форма вообще, их можно считать самыми важными параметрами. Если существо знает, что делает, то такой противник существенно опаснее того, кто давно не брал в руки шашек. И для него самого, для, для существа, умеющего фехтовать, гораздо безопаснее сходиться с кем-то там. Чтобы немного нивелировать эту пропасть, стали использовать ружья или пистолеты. Сначала верхом на манер копейных джаустов, а потом уже и появилась известная уже до нельзя форма вот со стандартной дуэльной парой, из которой выбирают пистолет случайно с разметкой на сколько-то там шагов, барьерами, сходитесь, пальбой вот в воздух в виде извинений и так далее. Этого все и без меня, знаете, по, слишком углубляться в это не буду. Главное, о чем здесь нужно хорошо помнить, вводя куртуазные дуэли к себе в сеттинг или просто в игру, это что все эти правила очень сильно менялись от страны к стране, от века к веку, и правильного единого кодекса не было. Поэтому спокойно, выдумывайте смело и в том числе учитывайте какие-то особенности раз. Вашего сеттинга. И, наконец, последняя на сегодня форма дуэлей, это судебная дуэль, судебный поединок. То есть, вот кто-то э, на кого-то подал в суд, и вместо того, чтобы сидеть и долго обсуждать, или там звать э, э, свидетелей, или просто там какую-то аргументацию приводить, можно сказать, ну все, давайте решим это судебным поединком, вот я, ты, вот такие-то условия, и все, поехали. Такой судебный поединок, он появился раньше всех остальных типов дуэли и считается вообще, что он отделился от божьего суда. Это когда ну тоже как бы суд и дальше там, там двое суют руку в вагоне, и кто первый выдернет, тот не прав. Или что-то в этом духе. Там такого было очень много. И вот гипотеза происхождения судебного поединка от божьего суда, ну она как бы довольно спорная. То есть, лучшие гипотезы у, у нас нету, но да, то есть, ну понимаете, божественный суд вот такой вот, он появился еще там в Вавилоне, чуть ли не за 2000 лет до нашей эры, и потом в том или ином виде он был вот просто везде. В фэнтези сеттинге, кстати, он тоже должен быть, потому что там боги еще более активны. Но судебный именно поединок, как битва, на которую э, боги влияют, он был у кого? Он был у викингов, Холь, хольмганг знаменитый, он был у славян, поле это у нас называлось, у германцев, геройхтскампф, и, и, и все, и все, то есть больше ни у кого вообще, нигде, ни в Европе, ни в Африке, ни у ацтеков, ни у кого такого не было. Дальше уже только фантазия писателей, О, но писатели любят судебные дуэли страшно. От Шекспира до Вальтера Скотта, от Льюиса до Мартина, просто вот хлебом не корми, дай описать ситуацию. Потому что там как бы из этой ситуации много можно выжать. И желательно там какой-нибудь там и без того уже отчаявшийся и угнетенный там безутешная вдова или хромой карлик, а еще лучше и то и другое сразу попадает в безвыходную ситуацию либо навязывает угнетателям судебный бой или наоборот угнетается им еще сильнее. И кто же, кто же протянет руку помощи и впишется за несчастную? Если не вспоминается ничего, пойдите на YouTube, нагуглите там э, ролик с этим самым, с Мелким, э, который вот как раз вот в такую ситуацию попадает, и там как бы на него все э, бычат со всех сторон. Он говорит, что ну понятно все, справедливости от вас я не дождусь. Все, я использую свое право э, вызова на э, поединок, даже если никто за меня не впишется, то как бы все равно у меня шансов э, больше, и вообще как бы это более продуктивная трата времени, чем вот это вот сидеть, выслушивать это ваше соплежуйство. Вот. Но как бы на самом деле все было гораздо менее драматично. То есть э, он существовал, как я уже сказал, далеко не везде, и даже, по большому счету, как бы не существовал вовсе, столько с небольшими исключениями. Э, и там, где он существовал, от него можно было всегда отказаться. Просто там откупившись или просто попросив позвать нормального судью. У славян можно было бы вам судят поля, а вы такой: да, нет, как бы я не очень. Вот что-то у меня. Спина болит, и э, зуб разболелся, и вообще, как бы. Нет, ну, все, как бы нет, так нет. Там созываем людей и судим по-нормальному. Ничего в этом особенного нет. Вот. И кроме того, еще. Ну это закон, понимаете, то есть там был миллион каких-то подзаконов, каких-то правил о том, как организовывать неравные бои. Что делать, если э, э, там один э, существенно сильнее другого, или там один мужчина, другой, э, другая женщина. С завязанными руками или глазами, или там стоя по пояс в яме и так далее. Кому за кого можно вступаться? Такого тоже не было, что э, любого там из толпы амбала э, можно взять, заплатить ему и сказать вот давай... Бейся за меня. Вот. Ну и еще как бы забавный факт. Судебные дуэли, они потихоньку изжили себя и постоянно критиковались. Почему? Потому что, э, э, ну как бы, когда выигрывала не та сторона, которая э, должна выиграть, то это списывали, ну хотя бы за спиной у судьи, э, на ворожбу и на э, чародейство, и на ведьмины проделки. И получалось вообще как-то не очень. То есть, если бог, ну или боги настолько слабо влияют на происходящее, что какая-то вот там заезжая ведьма или какой-то э, черней в капюшоне может их с толку сбить, то стоит ли вообще затевать всю эту катавасию? Вот. Так что, если захотите вводить себе в сеттинг судебные дуэли, помните, что, во-первых, они были далеко не везде, вы совершенно не обязаны это делать, и каким-нибудь там воинственным оркам или врагусям, или кто там у вас воинственный, они вполне подойдут. А вот просвещенным эльфом или там разумным ленивцам, или еще кому, уже может быть не очень. Во-вторых, наличие судебной дуэли вообще ослабляет неотвратимость уголовной ответственности. Потому что она узаконивает, как бы, ситуацию, в которой ты можешь делать все, что угодно. Тебе все дозволено, просто потому что в случае чего настучишь по морде всем жалующимся. Вот, так что... Далее, не забывайте о связи судебного поединка, во-первых, с прочей судебной системой и со всем сводом законов вообще, писанным, неписанным и так далее. И подумайте хоть немного, как он туда вписывается. И в-четвертых, продумайте связь вот судебных дуэлей с божественной частью. Если судебный поединок у нас проходит под такой вот эгидой, что э, э, боги э, глядят на это и могут кому-то помочь, то действительно ли этому божеству проще всего себя манифестировать именно так помощью в бою если это бог войны то вообще как бы, без проблем все нормально а так вообще как бы извините если у нас дынды или что-то дынды подобное то есть там заклинание разузнавания правды есть магия обращения к божеству с вопросом просто вот как бы задать вопрос кто кто прав кто виноват и уже не надо никому ни с кем биться да и вообще как бы может быть больше этому божеству, данному, к которому мы апеллируем, может быть ему проще повлиять на бросок монеты. И там монетку бросить. Или э, книжку в случайном месте раскрыть. Или э, свечи зажечь и подождать, чья первая потухнет. Задание какого-нибудь там дать. вот до, до утра нужно добыть там яйца виверны или еще что-нибудь в этом духе. Вы думаете, что хотите, лишь бы логично было и лишь бы вам и вашим игрокам нравилось. Какие у вас были дуэли, бывали, боевые, куртуазные, судебные, любые, может что-то я пропустил еще. Пишите комменты, делитесь опытом, как положительным, так и наоборот. Меня зовут Радагаст, если понравилось, увидимся еще.